Значит, пошли на вот эти точки, все. Я думаю, на вот эту розовую нужно пойти, мне кажется, она важная. А вот эти белые второстепенные. о да. Я, я такой кайф сейчас щас, потому что мы можем это вскопать, наконец. Да, еще попытайся найти, да? Да, кстати, будет угарно вообще. Реально, походу, здесь попытайся найти. Вот, смотри. Откопал. Здесь я зам... Откопал. Бункер какой-то, вход, я не знаю. Было бы здесь в каком-нибудь из лаборатории. О, все. Так, подожди, я пистолет сразу возьму, на всякий пожарный. Опа. Ух ты, нихрена. Это тот чел, походу. Смотрите, какой-то робот. 3D принтер. 3D принтер. 3D -принтер. Ну. Ключ-карта, ключ карта, ключ карта. Собирайтесь. Я лазерный прицел нашел. Спа... Детский сервис можно и поспать. Слышишь, это можно использовать как дом, чтобы пережить Диму. Прикол. Пойдем, значит, пойдем туда. Типа, по-моему, это вскапывать, нет? нет, это внутрь, да. Пошли. Давай. И. Да, это карта. Ох ты ж, ё -моё. А, здесь есть балбейские бал бал бал эти маленькие. Здесь комплекс продолжение Егор. И он в воде комплекс. Похоже Мне на бэкрумс. Ой, Егор, еще. И вход уже во что-то. Стоит, здесь еще что-то есть. Посмотрите. Это камера, это камера. а, -а, -а. Еще карта. vip ключ карта Эк. Это та карта. Е-мое. Посер Посмотри. Толпи. Мне кажется, мне кажется, это финальный босс. Стой. Не вижу. Я, я думаю, что нам не сюда, но... Опа. Перебегай, перебегай. Да. Это выход. Пожалуйста, отвисни. Пожалуйста, отвисни. У меня игра намертво зависла. Так, теперь куда? На вот эту розовую, да? Пойдем. Нам бы построить этот... Бризента поспать. Четко. Теперь давай копать. Опа, дробовик, рация. Да? Где? Да, здесь прямо. Ой-ой-ой, да. смотри. <свист> Ура! Вот наша yeah. палатка. Я вообще думаю, что. Вот я вот собственно думаю, что это просто что-то какой-то вспомогательный предмет. О, баги, баги. I like that. Спасибо. Здесь света нет. Нет. Просто просто беги. Да, походу это конец все-таки. Слышь, тут эта дура идет в ту комнату, которую нам нужно Посмотрите. Здесь еще одна ключ. Давай я это открою. А Ты... чем прикол? Эта комната. А, завещание. Толстяка. Здесь нет ничего. Лол. Получается, я нам нужно обратно идти. Смотрите. Давай я открываю эту дверь. Да, это уже, по-моему... А, нет, не знаю. Обригены. Одного вандапнули и пойдем. Так, что здесь? По-моему, это конец. Бензопила, зато можем сп спокойно деревья потом срубить Вот Экзит, слышишь? Вот Экзит А подожди, еще Да, вот выход Да-да, с, я с была Значит теперь Пошли наверх Пошли на другую часть Через зимний биом и так далее И что тут должно быть? Смотри, здесь где-то в центре больше Сюда больше показано Понашел. нашел Опять ну, кстати, слышишь, maintenance C. у нас, помнишь, А был? Может, Б есть тоже? Смотри, такая же комната. Только здесь другой рабочий. Пистолет, револьвер. Все, пошли на базу. Да, ключ-карта подходит. И, кстати, ключ-карта в Это тот комплекс, Егор. Это тот комплекс, помнишь? Крокозябра, которая ходила. Все, сейф делаю. О, зато пол. Смотри, аккуратно. Не упади. Смотри, здесь всякое... Всячина, здесь какой-то музей вообще. Ну да, это финал. Тоже быть финал. О, да, это та же комната из первой части. А, рука нужна. Ха-ха-ха. Рука нужна. Я так рад бежать с тобой туда. А ты? Да, мы были уже в финале, все, мы могли завершить игру, но все пошло по. Да ладно, нам еще так всю карту наверное два раза бежать придется после завершения игры, чтобы найти место, где строить дом. Я изначально это понял. Я прям изначально знал, что мы что-то не откопали, что у нас все через одно место. Не был. Да, да, да, ключ карта здесь. А. Да, вот, Спасибо. да, да. Ой, да. я открыл случайную дверь, как сын написал. А -а -а -а. Здесь чел, здесь чел, здесь парень. Где -то, где -то Нет, его не убьет же? Не спойлеры, у, меня... у тебя быстрее концы, да. Кого? Гра... Ты как гранату кидаешь, придурок? Здесь еще один чел. Это я не вижу. Его убили. Его убил тот чел, который в был, Егор. Тут спецназ, Ладно. Егор. Ладно. Я заспавнился брат. Мяч для гольфа, Егор. Мы можем в гольф поиграть. Граф... График... Акции, серьезно? Катана. Здесь только графика, все вроде. А, вот золотая броня, в смысле. где где где А, реально. Вот. Четко, все. Пришли золотой, книга, все, можем выходить. Да, Да-да. Слушай, ты зашел. О! Мы открываем. Да-да-да. Это моя рука идеально подходит, не твоя. Да-да. Офига себе, это как на шутер уже похоже, да? С дробовиком. Слушай, это весь финал? Типа, мы должны его уметить. Типа мы вымытыться должны или что? Вон, все, видишь? Я уже испугался. Ой, ты уже. Это кто? А это му-то ты. А это этот? Нет, это какой-то мужик. А, это кто? Какие-то полупокеры. Ну ладно, мы в коробке. Что мне показываешь? Ну и подумаешь, 13 секунд. Ну и чё? Приди молчи молчи. Ладно. А мы куда? Тише тише молчи. А что это за бред? Это, типа, наша фантазия, или что? Я вообще не постревляю. Опа. Мы бежали так долго, чтобы войти в какую-то коробку, или что? Просто в коробку. Эээ... -э -э... <свист> Ты понял, что этот это чел мутировал, нас спасло, походу да это коро, Это штука нас спасала. А, все, это типа, финал? Серьезно, типа, здесь босса даже не будет? Его же убили? Помнишь его же убили? <плодиспрофили> А, во, у нас... Я же тебе говорил про это, помнишь? Мы до можем утиливать. Мы здесь стоим, ничего не знаю. До свидания. А, Доси... ну вот он уходит. Помни, да, да, да, да. Я его зову. Игра в А, это Келвин, это Келвин. Это Келвин. Ты наконец-то добежал до нас. Вирджиния, Вирджиния, Егор, Егор. Я... Вирджиния, Вирджиния. Я Если мы сейчас еще ее затаим, просто можно... Просто отличную серию назвать. Просто просто не двигайся. Келвин, иди. Стой, подожди. Блин, да Кей неловко стоит. На что-то несет. Келй. Не двигайся, просто не двигайся. Цена, вот еще с чем-то бежит. Дождь пошел, Икур. Икур осень закончилась, тебя не замечает? Что происходит в этом мире? Что с ней происходит, я не понимаю. Ещий дождь пошел. Что за классная серия. На этом можно, в принципе, закончить. с тобой. Да. Келви! Я могу, убить. Я могу его убить! Наконец-то! Мы закончили финал. В следующих сериях, мне кажется, просто будем строить, Где Вирджинию сюда? осваивать. Иди сюда! иди! Че ты хочешь? Ну нечестно. Где финальный босс? Стой, стой, стой! Как ты мразь! А добавька засеял нас! Знать, можно закончить нашу серию. Бомбезную, или какая-то, наверное, пятая, четвертая, третья, может, вторая да. такой то а, выпуск. Давай, 5 часов и 40 минут мы снимали это видео, ты понимаешь? Просто 5 часов и 40 минут. Единственное, что могу сказать, у -у -у. просто благодарю всех за просмотр, кто смотрел вообще какую-то серию, кто дотянул до этой. В следующих сериях у нас будет. Что у нас будет? Мы построим базу, освоим Вирджинию, убьем всех обряген. <свят> <свят> ну и всякое Пустрем такое да. <свят> Попробуем маску золотую, кстати Да, да Ну, всем удачи, всем пока